Ураган Нейт, от которого пострадали страны Центральной Америки, обрушился на США вечером 7 октября 2017 года. Продвигаясь на север, мощность урагана продолжает нарастать. Штат Луизиана первым пострадал от сильного ветра, скорость которого превышала 35 метров в секунду. Вместе с сильным ветром на пострадавшие территории обрушились сильные дожди, вызвавшие наводнения и сошествие оползней. Ураган Нейт заблокировал дороги, разрушил мосты и повредил жилые дома. Пять портов на побережье Мексиканского залива прекратили перевалку грузов, а с нефтяных платформ эвакуируют персонал. Нейт осложнил ситуацию в регионе и без того потрепанным ураганами этого бурного сезона. Тысячи людей не могут вернуться в дома и спят в укрытиях, а на Коста-Рике почти полмиллиона человек остались без воды. За последнее время это уже четвертый ураган, который сотрясает США. До этого над страной прошлись ураганы Харви, Ирма и Мария,